Поставьте плюс прям кто считает, что он ленивый. Ему вообще очень сложно начать какие-либо действия, маленькие шаги для того, чтобы сдвинуться с места. Вот кто ленивый? Как вы считаете, вы ленивый? Поставьте плюс, кто считает себя ленивым. И я хочу развеять ваши мифы о том, что. Как таковое спасибо за честность, что здесь уже у нас появились, кто считается ленивый, это классно. Это про то, что мы можем признать, мы можем изменить. И вместе с тем, вы знаете, что сейчас очень много, да, выходит мастер-классов, разных книг, публикаций по поводу лени, так называемой проскрастинации. Мы вообще этих слов если честно, даже не знали, да, то есть, ну, в моей бурной молодости, да, лень, это было просто признак, что ты безответственный человек, и как ты можешь быть пионером или комсомолом, если ты ленивый, да, и вместе с тем, сейчас об этом все говорят, а что вот у меня проскрестинация, у меня проблема. Я вот ве... У кого бывает так, такая ситуация вечером, особенно перед сном? Вот сейчас как раз-таки то время, когда на нас, знаете, снисходит какая-то там фея, да, и мы начинаем мечтать о том, что вот завтра я утром встану и начну делать тот то или то. Ну, делать какие-то действия. Вот завтра я встану, сделаю зарядку, я начну правильный образ жизни. Даже я сейчас завтра стану в 6 утра, поставлю будильник, и вот все, с завтрашнего дня моя жизнь начнет, начнет меняться. И обычно это часто такие вот люди, как я говорю, да. Вечером люди мы привыкли сказки слушать. Так вот люди часто рассказывают такие себе истории о том, что завтра они начнут жить по-другому, завтра сделают зарядку, будут пить много воды и так далее, так далее. В общем определенные шаги действия к тем желаниям, да, или к той мечте идеальной фигуры, которую вас иногда посещает. Так вот. И что-то происходит не так, как если вы проснетесь завтра утром и такой, что-то холодно, я вчера поздно лег, потому что долго мечтал, еще слушал там прямой эфир, или я был занят, да, я читал, или так далее, так далее. В общем, завтра утром вы начнете рассказывать себе другую историю. Сегодня у вас будет перед сном история о том, что с завтрашнего дня ваша жизнь будет по-другому. И на следующий день, а может быть, как вчера вы мечтали, а потом сегодня проснулись, да, то вы мечтали и не знаю о чем, но в этот момент, вы знаете, такие мечты, столько идей нас вообще наполняют. И на следующий день утром вы просыпаетесь и говорите, зачем? Вы рассказываете новую историю себе. В голове, ну зачем тебе мучиться? Ты вчера так устал, было очень сложно, и столько проблем, и так далее, и так далее. Еще зима, а витаминоз, и холодно, и особенно из-под идеала вставать прозвенел будильник, вы его отключили. А может, вы даже его просто. Думаете, сейчас я через 15 минут стану, потом через 20 минут стану. И таким образом вы пролонгируете, а потом вообще думаете, слушайте, да и так нормально. все же хорошо. Вот поставьте плюс, у кого так происходит. У кого вообще такая была ситуация, да? Ага, узнаете, да? Так вот, может, ваши близкие так делают. И потом вот утром у вас такая новая история о том, что... В принципе, не надо ничего делать. Я сейчас вам хочу рассказать, что как биолог, да, мое первое образование, биолог-цитолог, как э, смотрит на это наука, что вообще происходит с вашим организмом, да, и что в вашей голове происходит. Вечером у вас включился визуальный мозг, нейрокортекс, который начал мечтать, визуализировать, все так классно, все здорово. Утром у вас проснулся рептильный мозг. Вот рептильный мозг, он знаете, ему 100 миллионов лет. Вот он такой маленький у нас, да, и но такой, извините, сильный, потому что его функция была, да, 100 миллионов лет. Задача была в том, чтобы мы как особи выживали. Он отвечает за то, чтобы мы сохраняли энергию. То, он отвечает за то, чтобы завтра у нас была энергия для того, чтобы побежать за мамонтом. Да? Или вдруг мы попадем в какие-то такие условия, да? ну, тяжелые для жизни, для жизни, и нам придется включить еще больше энергии, еще больше сил. Да? Или догонять, или бежать, и так далее. Вот рептильный мозг, а он нас охраняет. И вот утром просыпается ваш рептильный мозг, который начинает вам шептать: Слушай, все хорошо, все нормально, зачем тебе так мучиться? Вот представьте, как если э, тигр, да, он уже сбегал на охоту, э, поймал определенную жертву себе на ужин, да. А еще у него лежит рядом антилопа. Как вы думаете, он побежит еще за какой-нибудь там жертвой? Нет, конечно, не побежит. Зачем? Он сытый, рядом антилопа раненая, которую он съест еще, да, через некоторое время. Ему незачем бежать. Так вот, на следующий день ваш вот этот рептильный маленький мозг, который очень близко связан к, к эмоциональному, он вам прошептал. Дорогой, все хорошо, не надо мучиться, все нормально. И вы с радостью согласились. То есть вот этот рептильный мозг, он вам как раз-таки и такой тормоз да, писал, и вы не можете двигаться. Правило, что делать, если вы вдруг решили утром вставать и бегать, и делать зарядку. Да? Первое. Не слушать, просто не разговаривать с самим собой, а просто встать. Вот, просто встаньте первый день. Просто первый день встаньте, второй день встаньте. А может, на какой-то день вы уже начнете приседать. Так вот, такая у вас происходит физиологическая картина. Да, что визуальный мозг вечером намечтал, все так классно рассказал, сам себе историю рассказал, что все будет классно. А утром, вот этот ваш рептильный мозг, он решил, что в принципе. Нормально я живу, это как так называемая зона комфорта. Все хорошо, зачем мучиться? И вместе с тем я вам хочу сказать, что чем меньше энергии вы сегодня реализовали, завтра ваш опять же этот рептильный мозг выделит еще меньше энергии. Зачем ему завтра выделять много, когда вы лежите? Зачем ему выделять и делать еще какие-то усиленные биохимические процессы, когда в принципе и так нормально? Поэтому вам просто нужно честно ответить, кто я? Кто сейчас во мне говорит? Нейрокортекс, да, тот мой мозг, который а, вообще выстроил цивилизацию, который говорит, да, который действительно создает прогресс в нашей жизни. Да? Или тот рептильный мозг, как вы, та, а, тот тигр или та лиса с охоты, которая пришла и сытая, и довольна, в принципе, все нормально устраивает. И вместе с тем давайте разберемся с ленью, да? Еще, да, помечтал, классно, лень. Часто, опять же, если мы не знаем, зачем и ради чего, то мы не переживем любое как. То есть, вот если, вот согласитесь, да, если вот кто сейчас, у кого есть дети, у кого есть племянники, родители, если вам нужно же завтра встать рано, ради кого-то, поехать в аэропорт встречать, отвезти ребенка в школу или там еще что-то, да, вы же станете, дорогие мои, вы же станете ради кого-то вы встанете и в 4 утра, и в 5 утра, и в 7. А ради себя вы договоритесь, что, в принципе, нормально. Так вот, ответьте себе на вопрос. Ради чего большего вы хотите делать зарядку? Ради чего и во имя чего? И ответьте на этот вопрос раз десять. Да? И дойдите до ключевой цели, мотивации, которая вас действительно зажгёт. У меня была такая ситуация, я помню... Это было лет пять. Я консультировала одного руководителя и уже была у него, наверное, попытка десятая в том, чтобы изучить английский язык, да? Он приглашал себе репетиторов, нанимал, ходил, записывал YouTube и так далее, и так далее. И у него была такая проблема: он говорит, я делаю некоторые шаги, усилия, но потом я саботирую и все-таки не довожу до конца. И вот он несколько лет мучился с этим вопросом, что нужно изучать английский язык, и что-то все происходило не так, то есть он саботировал внутренне, чтобы его не учить. Как только мы стали разбираться, я спросила, а зачем вам английский язык, ради чего? Он говорит, ну как это? Во-первых, мне по работе нужно, я участвую в переговорах, выступаю на международных конференциях. И мне порой неудобно, что не, не всегда ты можешь позвать и воспользоваться услугами переводчика. То есть, когда бы я с коллегами разговаривал на английском языке, я бы мог быстрее донести какую-то мысль или даже мой авторитет был намного больше. Я говорю, хорошо. И вот эту историю он каждый раз себе рассказывал, что это нужно для работы. И затем мне задал второй вопрос. А зачем вам, еще ради чего вам нужно изучать английский язык, выучить английский язык? Он говорит, ну как, у меня будет повышение тогда по службе, меня начнут продвигать. Если меня будут продвигать, у меня... Будет уже оклад выше, да? Я смогу себе позволить намного больше, чем сейчас, например. Хорошо, я задала вопрос. А еще почему вам важно, чтобы, вам, э, чтобы вас повысили на работе, чтобы вы э, получали больше оклад, чем сейчас, то есть повысили свой заработок? Он говорит, ну тогда я смогу оплатить обучение своим детям в зарубежных странах и вы знаете вот какая-то была минута он так замолчал и вот я увидела что это было ключевой фактор для того чтобы ему завтра побежать и выучить английский вы знаете, когда он осознал, что это он делает ради детей, и это неплохо, не хорошо. У нас у каждого есть разный уровень мотивации. И на каждом этапе жизни нас могут мотивировать разные, будем говорить, ценности, там, дети, безопасность, успех, деньги, да, отношения, муж призвание и так далее, так далее. Это зависит от того момента, в вы проживаете сейчас. И еще, что для вас сейчас важно, в приоритете. Так вот, у этого мужчины, руководителя, для него было важно его сыновья, его сыновья. И он мечтал, что чтобы его дети а, учились а, в высших учебных заведениях в зарубежных странах. И я вам скажу, уже прошло много-много лет, и не зря была эта консультация со мной, да, как коучем, мы общаемся до сих пор, он выучил английский язык, сдал на прекрасный результат, а, получил повышение по, в карьере и даже перевел уже в этот момент, потому что дети еще маленькие, он уже перевел детей в платную школу на английском, где ведется обучение на английском языке. И это дало ему импульс идти и выучить английский. Поэтому ответьте себе на вопрос, ради чего и зачем вам нужно реализовать ту или иную цель? И тогда вы, может быть, честно, как раз-таки дойдете до той глубины Точки мотивации, которая просто поднимет вас завтра, и вы пойдете это делать. И тогда, когда мы знаем, ради чего и зачем, мы переживем любое как. Следующий момент: и вместе с тем есть такая, знаете, действительно лень вот прям лень, но тут она более такая хроническая. да? Это часто люди, вообще настоящие такие лентяи, если мы один раз ну, пропустим тренировку, да? но если мы вообще лентяничим, то лентяи, вы запомните, это те, кто не сожалеет. Если вы считаете, я лентяй, еще признаетесь да, в этом прямом эфире, это не про то, что вы лентяи, просто у вас действительно есть нет понимания зачем ради чего я это делаю да? а вот настоящий лентяй это действительно те люди которые вообще не сожалеют и вы знаете они могут годами бездельничать и вообще полезно ничего не делать да и что тогда что происходит вот этот тип людей да они вообще перестают сожалеть о том что они откладывали то есть об, они забывают о всех отложенных отложенных важнейших дел да они начинают так откладывать очень много дел что может пройти 5 7 10 20 лет может вы их встретите после этого да и вы увидите что у него уже а, сложность в принципе включить саму волю потому что она атрофировалась да и будет себя делать что-то серьезное и вот здесь, смотрите, это приводит к такой жизненной запущенности, да. И что происходит? У человека развивается такая выучная жизненная беспомощность. Ну, вот жертва, как я писала в сегодняшнем посту. Да? То есть, смотрите. Мы вообще человек, да, мы как система, мы умеем адаптироваться, мы можем адаптироваться под любые условия, да, и питаться и с глютеном, и без глютена. Мы такое животное, ну, такое живое существо, что мы легко очень можем адаптироваться, да, этим мы отличаемся от динозавров. Так вот, эти, это люди, они, знаете, у них вот развивается такая выученная беспомощность и так как они к этому очень хорошо адаптировались, да, то обычно возле этих людей появляются кто? Спасатели. Да? И такие близкие люди, которые просто берут на себя эту ответственность и начинают решать за них все проблемы. Ну и тогда и попадаем мы в треугольник Карпмана, о чем я и писала. То есть это про что? Бывает такое, и я до сих пор это часто, к сожалению, встречаю, когда... 30-летний, 40 ребеночек, в кавычках, да, до сих пор живет за счет своих родителей. И в итоге родители начинают его содержать до, сих, до этого момента, и думают: ну ладно, ну не может он найти работу, ну, сложно очень. Да? И что происходит? Вот тогда уже у таких людей у них начинает развиваться психические расстройства. Да? и что этот человек не может наладить собственную жизнь поэтому здесь важно понимать, что здесь уже такая в хронике лень это определенный тип запущенности да, человека в том, чтобы взять вообще ответственность за свою жизнь он будет, знаете, говорить про всех все а, плохо он будет говорить, что никто, не ни правительство никто вокруг не может справиться все плохо работают, столько много проблем. То есть он будет скидывать ответственность на других. Поэтому, если вы ленитесь, ну, в быту, да, я имею в виду, сегодня не помыли посуду, не по убрали в комнате, это не про лень. Это просто, ну, такой самообман. К сожалению, сейчас очень много таких смена понятий, да, то есть если вот мы сразу иногда думаем, что страх или усталость, да, даже профессиональное выгорание, мы думаем, что это депрессия. Я помню буквально недавно ко мне привели девочку, 15 лет, и она в таком образе, я прочитала в гугле, что у меня по всем параметрам депрессия, да, это вот как горе от ума. Поэтому, уважаемые э, друзья, дорогие мои слушатели, читатели, подумайте, если вы уже в такой хронике, да, и уже давно ни, ничего не меняете, то здесь нужно уже бить тревогу, конечно. Но если у вас вот просто периодически бывает такой момент, что вы, у вас где-то нет ресурсов, и вы чувствуете, что сейчас вам нужно больше отдохнуть, наполниться какими-то ну, ресурсами, да. А есть тот момент, что вы поставили для себя какие-то цели, да, но по каким-то причинам вы их не реализуете. Тогда ответьте себе на вопрос, ради чего и зачем. И следующий момент. Нарисуйте две картинки. Одна картинка – это то, что что будет в вашей жизни и какой эффект окажет, э, окажет ваши те действия или реализация этой цели в вашей жизни на другие сферы вашей жизни. На ваших детей, на ваше окружение, на вашу старость, может, на вашу реализацию и так далее. Это одна картинка такая. Идеальная картинка, то, что вы достигли. И вторая картинка – это про то, что будет, если вы ничего не будете делать, если вы ничего не будете менять, так и будете мечтать вечером, утром просыпаться, слушать другой голос внутри себя и думать, ничего, завтра будет, еще есть впереди китайский Новый год, а потом будет еще Наурыз у нас, да, вот с Наурыза я точно начну, там уже будет солнышко, тепло, вот тогда я прям смогу да, реализовать то, что планировала. Да? Так вот, посмотрите на эти две картинки. Первое, где вы достигли того, что, о чем мечтали, да, и посмотрите, какова ваша жизнь, что вы видите, что вы слышите, и как достижение этой цели повлияло на ваше окружение, на ваших близких людей. Вообще, может быть, на мир, на наш город, на нашу страну, а может и так. И вторая картинка. Если вы, прошло опять 5, 5, 10, 20 лет, и вы ничего не меняли. Как было, так и было. Вы слушаете прямые эфиры, записываете и покупаете кучу марафонов, о котором вам говорят, там, что ваша жизнь изменится. Вы смотрите, читаете о чужих победах и думаете, почему у него все так получается, да? Нормально, это ваш выбор. Важно примите решение, что вы хотите. Я не про то, что мы все должны что-то куда-то бежать и что-то реализовывать и достигать. Нет. Если ваши картинки быть мамой, поддержкой для ваших детей, супругой, да, будьте в этом и будьте честны, просто примите решение, что да, я это делаю ради того-то, того-то, того-то. Но если вы намечтали себе какую-то цель, где вы хотите реализации, что-то вы хотите сделать важного и ценного в своей жизни, тогда завтра же вставайте. И делайте маленькие шаги к тем целям, которые вы меч... о которых вы мечтаете. Все в ваших руках. Просто примите решение. Мы каждый день принимаем решение. Как нам реагировать, как поступить, кого выбрать, что выбрать. Да? Ради чего это выбрать? Это ваша жизнь и вам решать. И никто не может за вас решить, как нам жить, как вам жить, как мне жить и так далее. Поэтому только вы сами можете принять то решение. И это зависит от того, что вы хотите. Что вы хотите и куда вы хотите прийти через 3-5 лет. Выбор за вами. Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы были сегодня со мной. Пожелать вам хороших сновидений и самое главное пусть ваши мечты и ваши цели все реализуются и я знаю у вас есть все ресурсы для того чтобы быть счастливым мы уже сейчас счастливы посмотрите мы сидим общаемся через телефон инстаграм можем поделиться какими-то важными ценными вещами да мы можем поддержать друг друга. И в этом же великая сила, которая есть сейчас у нас. И знание ⁇ это тоже сила. Если раньше мы об этом не знали, то я часто говорю, если мне вот да, 50 лет, и я это узнала там 7 лет назад, в духовных практиках 23 года, а как, как вы можете молодые, если вот даже у нас а, сейчас в эфире так, насколько вы можете наполнить свою жизнь и обратить сейчас на какие-то сильные стороны которые есть именно только вас из той задачи которую вы пришли а мы все пришли жить наслаждаться этой жизнью реализовываться и ценить друг друга в своей жизни спасибо вам большое спасибо за обратную связь вот Райхан пишет на пальцах все объяснили. Да, я люблю объяснять все сложно, очень просто, потому что сама жизнь, она очень проста. Вы знаете, сейчас очень много течений, разных псевдонаук, поэтому слушайте свое сердце, и истина всегда одна. Поэтому любовь и знания победят весь мир, и красота спасет мир. Хорошего вам. Вечера, ночи. И я так соскучилась по нашим прямым эфирам. Обещаю, что будут наши прямые эфиры чаще. Пишите, на какие темы вы хотите, чтобы я проводила эфиры. Буду с удовольствием делиться теми знаниями, которые у меня есть. Спасибо вам. До скорой встречи.